Сегодня мы поговорим о том, кто такой сапожник без сапог. Сейчас я помогаю экспертам, помогающих профессий, показываю им, как можно зарабатывать на своей экспертности, помогая людям за дорого. То есть это не 3000 рублей или там не 2000 гривен, а это суммы, которые исчисляются несколькими тысячами. Почему? Потому что тот сегодня, кто знает цену не просто информации и знаний, потому что курсов много, разного рода тренингов тоже много, люди купили и отложили в сторону. И время это уже прошло, когда такая была повальная, повальный интерес к этим знаниям. Оно будет и сейчас, потому что коронакризис этот привел людей в интернет, и люди сейчас ищут тоже, где бы развиваться, поднимать свой уровень отношений, денег и так далее. А все же тренд 2021-2022 года, друзья, это наставничество, коучинг, то результат. И сегодня, правильно считаю, это мое мнение специалисты, которые зашли в эту нишу, ментор, наставник, коуч, это круто, потому что люди берут определенную тему, которая у них не работает, и их за ручку проводят, почему, потому что сами мы быстро сливаемся, внутренняя дисциплина, даже если она есть у нас, у людей, у которых есть внутренняя дисциплина, есть вариант «зачем», да, там куда такие мотивированные люди со своей миссией, они, наоборот, берут очень много задач, как я, например. У меня есть «зачем», у меня есть миссия. Но я тоже распыляюсь. И мне тоже нужен наставник, ментор, человек, который там меня направит. Так вот, на сегодняшний день те люди, которые помогают другим людям, первое, что бы я рекомендовала со своим десятилетним опытом работы онлайн? Учитывайте тренд 21 века. Не думайте, что у людей нет денег. У людей денег есть. Это у вас в голове нет денег, как у меня и у всех у нас. Это наши установки. Задача выбрать тех людей, которые готовы выйти на результат в 10 раз быстрее. Ну, допустим, взяли вы человека, который топчется на месте, там, занимается бизнесом, помогает там, я не знаю, курс, школа, там какая-то там чем-то вы занимаетесь эзотерикой своей, занимаетесь психологией, или вы там занимаетесь медициной и топчитесь на месте. Вот вы взяли такого человека, который топчется на месте, вы. Он будет ходить долгие годы. Спасибо вам большое, Ларочка. Спасибо. И это человек топчется, он распыляется, у него много курсов, знаний, он там столько вкладывается. А результаты, ну, 1000 долларов, ну, максимум. Может, меньше у кого-то. И если вы видите, что человек эксперт, значит, его вы можете вывести на результат, там, допустим, пять за пару месяцев. Понимаете? А... Но этому эксперту надо быть готовым вложиться в себя, потому что ему тоже потом будут платить. Так вот смотрите, вы увеличиваете, помогаете человеку увеличить доход, а вместо тысячи в пять тысяч выйти. Ну, вы знаете, у вас есть опыт. Вы знаете как. Мало того, сейчас перейдем к сапожнику без сапог. Мало того, вы же видите человека со стороны, а внутри вы же знаете, что систему можно изменить изнутри. Вот, вот так. А... Что-то увидеть, что там надо починить, это только снаружи. А это коучинг. Это не просто психолог, не просто нумеролог или астролог, который даст вам расклад или там какую-то еще там натальную карту. Там еще важно не только показать вот, вот эти все расклады, там еще важно показать, как человеку человек может выйти на этот результат. И вот именно за это люди платят деньги. Ну, адекватные люди, понятное дело. Так вот, Сегодня такая тема, и в нее зашли многие грамотные специалисты, психологи, которые перешли, например, или даже не психологи, перешли в наставничество. У них есть пройденный свой путь, они знают, какие стратегии работают. Они вам просто выведут вас на результат, и это стоит денег. Вместо, пример я привела, вот, да, вместо тысячи вы можете получать пять, вместо пяти вы можете получать десять. Потому что каждый раз мы упираемся в какие-то потолки, и нам нужно, чтобы эти потолки кто-то со стороны увидел и помог их нам пробить. Да? И вот сейчас у меня был такой интересный опыт. Я консультирую своих специалистов, приглашаю их в свою программу. И было таких пару случаев интересных. Пришла девушка, э пригласила меня на консультацию, пришло сообщение. Э Распакую, ну, распакую вашу личность, чтобы увеличить, чтобы вы увеличили доходы. Ну, думаю, интересно. Пошла я в эту, в эту, значит, консультацию. И в итоге я увидела ее затыки, ее проблемы. В итоге мы друг другу обменялись пользой. Она подняла сразу цены в своих, там, у своих клиентов. Она увидела себя со стороны с помощью задаваемых вопросов специалистов, в данном случае меня. Почему я начинала этот эфир про то, что сапожник без сапог? Мы часто не видим себя. Вот я тоже хожу к специалистам, платно, бесплатно, плачу деньги за то, чтобы мне увидели мои заблуждения, где я уперлась там потолок. И после таких консультаций, ну, как бы прозреваешь, открываются глаза. Одному достаточно, чтобы прозреть и уже пойти работать. Но, скажу вам честно, не обманывайте себя. Если до сих пор вы застряли в доходах и думаете, что вы после одной консультации, после двух консультаций решите свои вопросы, нет, это обман. Вам... Нужно понять и мне, и вам, и всем нам, что нейронные сети нарабатываются шаг за шагом, стек бай степ после месяца, полутора регулярных действий. Тогда происходит трансформация, внезапно происходят изменения, которые проявляются в деньгах, в отношениях, здоровье и так далее. Но это должны быть последовательные шаги. Поэтому некоторые сразу покупают программу, да, спасибо большое, Ларочка. Я видела ваш аккаунт. Я так рада, что вышла на вас. Спасибо вам большое за ваши красивые материалы. Очень грамотные, на мой взгляд. Так вот, друзья, смотрите, какая штука. Сапожник без сапог. Я назвала так свой эфир. Почему? Потому что мы часто не видим себя со стороны. Вы вот Сегодня я выложила в сторис отзыв удивительный. Умный, очень ресурсный и многоплановой, очень компетентной девочки, эксперта. Послушала ее, Боже, и это она умеет, и это она знает, и там у нее результаты, и там, и там. Конечно, там есть психология, которую я разбираю тоже в своей программе. Конечно, там должен быть пошаговый алгоритм выхода на тот уровень, который тебе нужно. Конечно, тебе нужно сузиться, не помогать всем, а выбрать только ту часть людей, которые готовы прямо сейчас, которым вчера нужно было уже, понимаете? Которые застряли в каких-то вязких отношениях и уже прямо уже болеют, ну, если тема отношений. Э, которые застряли в, в долгах, понимая, что другие получают, а, а ты сидишь только на, на, на науку, тратишь и все, Ну, там учишься, учишься бесконечно. Кстати, перфекционизм, патологический, вы знаете, да, что такое бесконечное обучение. Поэтому любые получи, полученные знания, чтобы не было перфекционизма, кстати скажу, просто сразу старайтесь применить, тут же, моментально. Так вот, сапожник без сапог, это тот человек, сейчас вот о чем я сейчас хочу сказать, вот подчеркнуть, тот, который может помогать другим, дает невероятное количество пользы, а получает копейки понимаете сидит и тянет на себе а там груз гнилой картошки может связанный быть с психологическими моментами может быть какие могут быть какие-то установки которые легко пробиваются в программе когда ты идешь до результата и вы также людям те кто пойдут ко мне в программу те кто сейчас уже учится и сейчас идут идут идут спасибо большое вам за доверие вы также будете у своих клиентов одевать им сапоги, понимаете? То есть вы оденете свои сапоги, наконец-то поймете, в чем ваша внутренняя, внутренняя, внутренняя сила, экспертность, ценность, поймете ценность ваших продуктов и четко тогда, третьим этапом, вы будете выбирать тех клиентов, которые готовы что-то менять в этом мире для себя. Потому что, смотрите, мир сегодня очень непростой. Очень непростой. Кризис не закончится. Не ждите и не будьте детьми, кто еще считает, что кризис закончится. Нет. Кризис все время происходит. Почему сегодня кризис пришел? Я человек системного мышления и, слава богу, мне повезло с учителями из той работы, где я работала раньше. Смотрите, в чем здесь э, системность? Человек пришел в эту жизнь, чтобы проходить трудности и становиться лучше, становиться сильнее, увереннее, гибче. Но людям сегодня дано все. Мы сейчас обуты, одеты, у нас сейчас есть красивые гаджеты, у нас полно продуктов, которых, которыми травят нас, да? Которыми фармакологией травят, продуктами травят. Вы это знаете, я ничего нового не говорю, да? Просто надо системно посмотреть, почему так происходит. Потому что всегда биология, я биолог, в том числе и по образованию, потому что есть такое понятие, как биологическое выживание. Но не нужны больные. Если заяц больной, его догонит лиса или волк. А, ну, он вот медленно бежит, да? А если она быстрая, шустрая, это зайчишка или зайчик, он бежит. А почему вы думаете, что в мире по-другому? В целом, в мире, то же самое. Мир переполнен грязью, злостью, мусором. Люди разленились. Они готовые потребляют, поэтому самим себе нужно устраивать такие м -м, кризисы, такие трудности. Ну, условно, это а что такое? Это следующий, следующий, следующий. уровень Если по деньгам, то получаете тысячу, надо оставить целью на две. Проходить какие-то какие там, какие-то там, а если отношения у вас сегодня как-то все хорошо, как-то даже очень хорошо, не залипайте. Подумайте, как вы можете там как-то там их сдвинуть, чтобы они... потому что идет откат. Откат идет. Нет у нас стояния на месте. Мы или вперед, или назад. Это законы природы, законы психофизиологии. Спасибо большое за ваши сердечки. Поэтому если вы думаете, что вам будут платить просто так ваши клиенты, нет. Не будут. Вам нужно себе что-то такое менять, увеличивать свою ценность, а это на программе я даю, в консультацию, пожалуйста, приходите, покажу вам, подсвечу ваши ценные качества, пойдете в программу или нет, я никого не уговариваю и никому даже не перезваниваю. Вот человек принял решение, он приходит, не принял, это его выбор, идите себе, паситесь дальше. Пастбищ полно, специалистов полно, кто-то придет на меня, а кто-то пойдет дальше, и это ваш выбор. Ну, это мое такое. Может, я не права, но я за 10 лет поняла такую штуку, особенно сейчас, когда так много информации и люди платят деньги тем, кого тому они доверят и чувствуют, что этот человек и по логике, и по эм, контенту, и по аргументам приведет его к результату. Поэтому сапожник без сапог это как раз тот случай, когда мы друг у друга учимся. Сапожник без сапог – это как раз тот случай, когда мы не можем быть этими конкурентами. Забудьте про конкуренцию. Вы можете быть в одинаковых нишах. Вы можете одинаково продавать продукты, но вы другой. Придут на вас или придут на меня, мы можем одинаковым заниматься. Поэтому это еще одно заблуждение, которое я хочу вам тоже открыть. И вот этот сапожник без сапог, веду эту линию с начала нашего эфира, это когда мы учимся о другом. Мы подсвечиваем, а какой сапожек тебе нужно подкрасить или, или снять, или одеть новое. И благодарим друг друга, идем дальше. Потому что в этом мире без благодарности это нищие люди. Вот те, кто берут и не благодарят, ничем не платят, они будут нищими, нищеброды. Низко мыслят, нищими бродят. Ну Вы поняли, я не, не, не с оскорблением говорю, а вот просто аббреватуру слов нищеброды. Поэтому мыслим по-другому, благодарим за то, что есть, благодарим за все, что к нам приходит. И стараемся помогать другим людям, потому что если сегодня ваш клиент не стал вашим клиентом, то он может стать завтра или послезавтра. У меня такого тоже очень много, когда люди там год, два, три слушают, слушают там на ютубе, там, просылку получают, а потом приходят и покупают дорогую программу. Мы не знаем, откуда человек возьмется, главное сеять, давать и давать. Но смысл моего сегодняшнего эфира в том, что первое, сапожник без сапог, это когда мы другим помогаем, себя не видим. У нас есть какие-то... Их надо увидеть, осознать. Почему я крутой специалист, и а получаю так мало денег? Страх получать больше. Да, это денежные штуки, их надо разбирать. И я разбираю, помогаю. В своих программах, в личных, в этом коучинге, до звездном коучинге, до результата. Еще почему? Нет структуры, не понимание рынка, что происходит в мире. Курсы сегодня, консультации, они уже ну, присытились, как она говорит. Ой, да я столько уже э, услышала, сколько мне уже говорили там э, на консультациях, но ничего не меняется. Но вы же не предложили ей или ему программу. И вы обманываете себя и обманываете клиента. Потому что за один раз, за два раза ничего не меняется. Поэтому э, я бы хотела, чтобы вы написали, насколько для вас было полезно это видео от единички до десяти. Пишите э, свои вопросы и задавайте под этим видео, кто будет слушать это в записи. Ну, а я Надежда Новосельская, психофизиолог, психотерапевт коуч, наставник, помогаю специалистам, врачам, психологам, коучам увеличить доходы в 10 раз. 3, 7, 10. У кого на сколько стартовая хватит ума. Но сразу скажу, если вы хотите получать там 30, 40, 50 тысяч рублей, это не ко мне. Ко мне это 200 тысяч рублей и выше. Я не работаю с теми, кто... Оценивать себя на три копейки, даже если вы новички. Спасибо большое вам за вашу десяточку. Я не работаю с теми, кто оценивает себя на 3 копейки, потому что считаю, что люди, которые вложили в себя деньги, время, силы, здоровье, я имею в виду эксперты помогающих профессий, они должны себя ценить и понимать ценность своих продуктов. Следовательно, они должны продавать дорого тем людям, которые готовы менять что-то потому что мир загребет тех, кто не хочет ничего делать. Кто говорит, что денег нет, вот в поселке живу, там... да Какое поселке? А интернет у тебя зачем? Поучись, научись чему-нибудь и заработай. В поселке она живет. Такие тоже бывают, да? Поэтому я не работаю с тем, которые оценивают себя на 3 копейки. Я уже это прошла за 10 лет. Это вы идите уже к тем, кто продает вам... Такие нищебродские программы. Потому что... Оставлю запись, да. Потому что те, кто продает дешево, во-первых, вы множите нищебродство. Пос... Услышьте меня. Люди, которые не, не готовы платить за свое развитие, они... Вы подтягиваете на себя кармическую боль этих людей. Понимаете? Неважно у вас язык, русский, английский, украинский... Если вы находите заинтересованных людей в качественном результате, люди за это платят. Другое дело, как вы это сделаете? Приходите на консультацию, расскажу. Если вы продаете раскладную, там какие-то другие свои услуги, за 30 долларов не приходите ко мне, если вы не собираетесь увеличивать свои доходы и не цените ценность своего продукта. Если вы детский психолог, если вы преподаватель, если вы и продаете свои за копейки, и хотите увеличить свои доходы, приходите. Но если вы боитесь вкладывать себя, платить себе, то и люди вам не заплатят. Ну, услышьте, у меня это кармические вещи. Я человек с медико-биологическим образованием, я знаю, что такое карма, это причинно-следственная связь. Это не нибудь там шестерические вещи. Что посеем, ты пожнешь, да? Поэтому рост вот тут идет. Понимание, что в мире происходит, что слабых сметет волна. Не корона за пандемии, так еще какая-нибудь другая. Мир для того придуман, чтобы человек рос, развивался, становился сильнее, гибче и мощнее. И поэтому, если человек сам не хочет искать эти, то обязательно что-то придет. Он притянет себе эту ситуацию там, лично в каких-то отношениях, там, в чем угодно. Или если массово сегодня люди расслабили булки, обожрались, извините, потому что все доступно, у них все есть, в тепле, в добре. Нате вам коронапандемию. Вы что думаете, это специально, это вирус? Придумано все. Для того, чтобы почистить людей, почистить мир от слабых. Именно поэтому я считаю, что специалисты, помогающих профессии, должны быть мощными, сильными, уверенными. Не продавать свои продукты дешево, чтобы не множить грех, да, я не могу этого слова сказать, не множить грех, а не обманывать людей тем, что это поможет поможет тогда, когда человек заплатит деньгами, временем, извините, иногда здоровьем. Ничего так просто не бывает. Все в этом мире чего-то стоит. Но если нумерологи, которым и 10 долларов много, а есть 200 и мало, то же самое и остальным. Ну, опять же, смотрите, вот если вы загнали вопрос, задавайте. Если человек продает свои за 10 долларов свои услуги, значит, он дает какую-то фигню. Потому что тот, кто продает за 200, он не просто должен за 200 поставить. Просто вот потому что я хочу за 200. Там в, этом, в этой нумерологии должно быть не только прописан вот этот, как он там называется, натальная карта или что там, да? Вот вам нужно вот это делать, вам нужно вот это делать. Там должна быть программа прописана конкретно с трансформационными какими-то элементами, с какими-то действиями на на, на, действия на другие результаты. Поэтому я уже говорила в других эфирах, что у нумерологов и всяких там эзотериков разного рода, астрологов, у меня сейчас два человека. Один есть астролог, и другая есть энергопрактик, девочка. Но я их опускаю на Землю. Потому что, смотрите, почему на Землю? Потому что, когда ты даешь человек. Человеку такие вот вещи, они сейчас люди приходят на такие вещи, люди как на мед идут. Они думают, что вот там, они послушали там вот будущее, и будет им счастье. Да, если ты еще будешь что-то делать. Поэтому у, у вас сегодня, у тех, кто занимается нумерологией, астрологией и другими смежными профессиями, сегодня есть просто, э, ну не знаю, золотое дно, наверное, где можно людей э, приводить в программу, и давать им то, чтобы они действительно получили. Потому что если ты хочешь сварить суп, то тебе надо поднять то место, на котором ты сидишь, пойти купить необходимые продукты и сварить. И там какой-то Меркурий в каком-то доме, он тут не поможет, правильно? Нужны действия. Вот. Поэтому это все работает, я тоже этим пользуюсь я не залипаю туда, потому что там идет программирование. Но я точно знаю, зачем я иду, что я делаю и так далее. У меня другой подход. Вот. Поэтому да, вы совершенно правы. Тут можно поставить за 10 долларов, и человек пришел, заплатил, ой, дешево заплатил. Зато я узнал, какой я буду, как где я встречу свою судьбу. Или когда мне упадет там на голову там, мешок золота. Но я сейчас говорю о а Специалистах высокого уровня, которые действительно помогают людям стать умнее, сильнее, увереннее и так далее, чтобы получилось у них здоровье лучше, отношения лучше там во всех сферах жизни. А это должен быть специалист с простроенными скиллами. Одного хард-скилла вашей профессии мало. Здесь нужны часов скиллы, здесь наработки ваших качеств, человека, какой вы человек. Насколько вы добросовестны, насколько вы ответственны, насколько вы целеустремленны, насколько вы мудры и так далее. Это все нарабатывать надо. Это все совскивы. И на самом деле этот специалист, эксперт, на мой взгляд, это человек с большой буквы. И поэтому на него идут. Это энергия, это логика, это мудрость, это... Поэтому на него идут и ему платят. И такой человек быстрее вас выйдет на результат. А самостоятельно, ну вот есть у меня люди, которые пришли, послушали, я даю очень много пользы. И на эфирах, спасибо вам огромное за ваши сердечки. На эфирах даю много пользы, в консультациях. Они использовали, ну и что? Думаете, они сильно увеличатся? Ну, немножко увеличится. Системы нет. Поэтому должна система быть, понимаете? А систему, ее надо нарабатывать. Ее нужно нарабатывать в программе, которая дает от А до Я. Это вот та программа, которую, которая есть у меня. Кстати, в шапке профиля есть ссылка на бесплатную консультацию и есть ссылка на трехдневный бесплатный интенсив «Вся правда о звездном коучинге». Буду три дня, 27, 28, 29, более детально раскрывать все вот эти вещи, которые мы говорим. Так что «Сапожник без сапог» сегодня была тема нашего эфира. Это к тому, что мы можем помогать друг другу видеть себя со стороны, и расти как специалисты, потому что если специалист сам слаб, как человек никчемненький, то и он чувствуется, что он слабый, боязливый трусливый. это считывается. Потому как говорит, что говорит, какими словами светит. Спасибо вам огромное, кто сейчас меня слушает и приходит в сообщение, что вы пишете лайки. Поэтому задавайте вопросы конкретные. Вот не будете задавать вопросы. Открывайтесь и вам откроются. Обязательно задавайте вопросы. Обязательно комментируйте. Открывайтесь. Вы посылаете вот там какие-то там во Вселенную. Потому что получил, надо взять. Получил? Только когда отдал получил, отдал, получил. Вот так вот работает энергия. Ну, я на этом заканчиваю и подвожу итог, чтобы вы понимали. Сапожник без сапог это когда мы учим других, лечим других, а у самих... Поэтому уважающий себя специалист, он идет к другим специалистам. Он не выпендривается, гордыни не страдает, он просто увидит, пытается видеть себя со стороны и увидеть свои сильные стороны и взлететь в доходах очень сильно. Спасибо вам большое, и вам большое спасибо, Василий, рада вас видеть. Поэтому не бойтесь идти друг другу, не бойтесь, что вам будут что-то продавать. Ну, не возьмете, не купите, но вы получите какую-то пользу друг от друга, понимаете? И вам будет вселенная помогать, потому что мы должны быть сильнее, умнее и добрее, и, и, и, и мудрее, и, и, и, и, и, там, не знаю, эффективнее. В ссылочка в на консультацию и на интенсив вся правда о звездном коучинге с радостью с вами на связи Надежда Новосельская психофизиолог-психотерапевт коуч наставник пока пока хороших выходных спасибо большое